Привет, с вами Андрей Будин. И в этом видео я открываю такую серию видео подкастов грабли ошибки MLM предпринимателей. Это практически это мои ошибки личные, когда я сам сам на них как раз наступал. И у меня сначала появилась такая идея над написать такой PDF отчет, PDF-файл. И честно вам скажу, скажу, мне просто было это лень сделать. Вот только не подумайте, что я такой ленивец. Ну, есть немного, я это не скрываю. Просто, знаете, все PDF-отчеты читают от силы процентов 5-7. Я и сам лично их не всегда читаю. Читаю, ну, с опозданием, бывает вообще их не читаю. И как мне лично, просто посмотреть короткое видео, где изложена вся суть. Это просто удобно. Ну, вот так. И появилась такая идея. Это сделать в, виде, в таком видеоформате. И первое, такое наше в нашем видео подкасте. Видео. Мы как раз и поговорим о рекламе Реклама, продукции, компания постоянно Онлайн, офлайн, везде только можно Рассказывать, где у них крутые баночки Какие у них суперпродукты Друзья, я лично не против рекламировать и рассказывать о своем продукте Я сам это делаю, я сам MLM предприниматель И не надо это делать постоянно и навязывать то есть, если критикуешь, тогда предлагай, как это лучше сделать. И это происходит не от того, что человек специально это хочет сделать, чтобы всех вокруг бесить. Просто он так понимает. Ему так объяснили, что только так нужно делать и возможно. Это его вышестоящий спонсор так надоумел. Типа, тебе надо рассказывать каждому вокруг, Рассказывать о продукте, так что давай действуй. Но возможно, и спонсор сказал это по-своему, как это он видит. А человек понял совсем по-другому. И он начинает э, все свои страницы в социальных сетях провощать такого типа под, наподобие интернет-магазина. Друзья, ни в коем случае так не делайте. Э, возможно, это так работало раньше. А сейчас это просто не работает. Просто отталкивает. И что то тогда лучше всего сделать? Просто напишите о вашем продукте. Расскажите историю, как он вам помог или вашему окружению. И напиш... не пишите только о продукте. Сколько там кальция, сколько там витаминов килограммов и так далее. Напишите еще что-то на, на эту тему, в которую вы развиваетесь. Развивается ваша компания. Если это здоровый образ жизни, напишите про витамины, правильное питание, зачем оно нужно современному человеку в наше время. И все в этом духе. И вы увидите, что от этого будет больше пользы, нежели если вы будете каждый день выкладывать посты, которые скачали с сайта вашей компании, и каждый день строчить одно и то же, так ни в коем случае не делайте. Лучше расскажите историю, чтобы люди, которые попали к вам на страницу, видели, что вы развиваетесь в этой теме, в этой компании, что вы пишете реальный отзыв об этом продукте, оставляете свое личное мнение, ну и так далее в таком духе. И также происходит и офлайн. Ну, к примеру, возьмем, человек приходит, к примеру, на день рождения. И у него только одна цель. Только одна цель. Кого мне тут еще порекрутировать? И главное, кого мне тут еще сажать в угол? И бомбить его, пока тот не купит или не зарегистрируется? Не будьте таким. Таким волком. Таким волком соус-трит в сетевом маркетинге. В принципе, знаете, как только сейчас. Только сегодня, а там похуй, пускай хоть трава не расти. Общайтесь с людьми. Нормально. Будьте как обычный человек. Как вы себя ведете в обычной жизни. Не поддавайтесь крайности. Вот из-за этих действий нас, сетевиков, недолюбивают. Когда люди увидят, что вы занимаетесь сетевым маркетингом, что вы продаете определенный продукт, и что? Вы его не навязываете. Но вы можете его порекомендовать своему окружению. Можете о нем рассказать. То люди сами начнут интересоваться. Сами спрашивают, а что это у вас за продукт? А сколько он стоит? А как его можно получить? Друзья, используйте эти советы. И у вас в вашем товарообороте станет намного лучше. Друзья, и давайте строить MLM бизнес красиво, правильно и легко. И до встречи в следующем видео. И до скорого.